Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей. Вы попали на канал Акигай. А сегодня я дам вам немного полезной информации по свечным формациям. Я вас научу прогнозировать рынок всего лишь по одной свече. Я считаю, что лучше давать немного пользы, но каждый день. Так намного приятнее смотреть. А Торговля у сегодня не будет, поэтому для тех людей, кто хочет написать нафиг мне твоя история. Скажу, что у меня есть плейлист с торговлей онлайн, вы можете найти его на моем канале, там более 50 видео, где я торгую в режиме реального времени Также хочу сказать, что анализировать историю гораздо важнее, чем торговать в реальном времени, потому что весь анализ строится именно на истории Итак, давайте начнем Итак, первая свеча, напоминаю, что я вас научу сегодня прогнозировать рынок всего по одной свече Первая свеча, которую мы разберем, это свеча с длинным телом Напоминаю, что нужно смотреть свечу по сравнению с остальными свечами То есть если на графике куча длинных тел, то эта свеча ничего не значит Если на графике куча мелких тел и вырисовывается огромная свеча с длинным телом, то эта свеча многое значит Давайте разберем ее свойства Во-первых, где вы на графике видите большую свечу? Пока я выбираю цвет, можете найти Вот у нас огромная свеча на понижение Сравните это тело с остальными телами на графике то есть они очень маленькие по сравнению с этим телом. Оно просто огромное. Какие свойства есть у этой свечи? Внимательно запоминайте. Середина данной свечи, я уже рассказывал это в одном из видео, середина длинной свечи на понижение является хорошим уровнем сопротивления, от которой в будущем будут происходить реакции на понижение. Как мы можем это видеть на графике. Плюс ко всему, основание данной свечи также является... Хорошим уровнем поддержки И в совокупности Можно соединить основание и середину И получить область сопротивления Да, извиняюсь, сопротивление Давайте немножко отдалим график И посмотрим на картину Чуть подальше Рисую нашу область сопротивления И вот что мы видим Посмотрите, какие реакции происходили От этой области От средней линии свечи, тела свечи и от основания свечи. Цена не смогла пробить эту область сопротивления и устремилась на понижение. Тем самым одна свеча нам дала огромную информацию а, по области сопротивления, с помощью которой опытный трейдер мог бы уже кучу раз получить прибыль. Итак, что мы имеем? При нахождении данной свечи можно смело выставлять стоп-лосс а при заходе на понижение чуть повыше основания свечи, если же какая-либо свеча закроется выше Основание свечи, то считается, что рынок восстановил силы и цена готова продолжать свое движение на повышение. Давайте рассмотрим пример, который был недавно на этом же графике. Обратите внимание, что слева у нас образовалась тоже достаточно большая свеча на понижение по сравнению с остальными. Если бы мы пока не рассматривали этот отрезок и не увидели вот эту вот огромную свечу на понижение, то считали бы, что это и есть длинная свеча. Давайте посмотрим, что у нас здесь образовалось. Рисую опять же линию сопротивления на середине свечи. Видим, что цена у нас реагировала на эту линию. Далее рисую линию на основании длинной свечи. Мы видим, что цена у нас закрылась выше основания, и рынок продолжил свое движение на повышение. Естественно, нет стопроцентных каких-либо ситуаций, каких-либо паттернов, для этого существуют стоп лосс Или же время экспирации, если вы торгуете на бинарных опционах. Но прошу заметить, что это основание свечи можно в будущем было рассматривать после пробития как хорошую область поддержки. То есть область сопротивления у нас превратилась в область поддержки. Мы можем наблюдать реакции на графике. То есть даже если бы сделок у нас зашла здесь минус, мы бы могли воспользоваться данной возможностью и сыграть уже на повышение. О чем еще нам могут рассказать длинные тела? Давайте здесь проведем трендовый уровень сопротивления. Примерно в данном месте. Конечно, черчение трендовых линий – это очень субъективное такое занятие. Можно также трендовую линию провести вот таким вот образом, но не суть важна. Давайте ее проведем именно таким образом по данным максимумам. Смотрите, видим здесь огромное тело. Давайте я приближу. Итак, в данном месте у нас находится трендовая линия. Также есть горизонтальный уровень сопротивления в данном месте. И мы видим, как свеча ее пробивает. Область сопротивления и трендовую линию сопротивления. О чем нам говорит пробитие длинной свечой, области, сопротивления или поддержки? О том, что быки или медведи перехватили инициативу на себя. То есть, если у нас был тренд на понижение, и цена пробивает огромной-огромной свечой трендовую линию, то значит, что вероятнее всего быки перехватили инициативу на себя, и цена в будущем пойдет на повышение. Видим, что после данной свечи цена у нас направилась на повышение. То есть тренд сменился с нисходящего на восходящий. Давайте теперь немножко отдалим график. Смотрите, запомните основание данной длинной свечи. Основание свечи. Запомните этот уровень. Немножко отдаляем. И что мы видим? Еще раз рисую основание. Посмотреть, как цена среагировала на данные основание свечи, которое было примерно 3 года назад. Итак, второе свойство мы изучили. Длинная свеча обычно меняет потенциал. Плюс ко всему, небольшая такая второстепенная информация. После длинного тела обычно происходит откат. Из-за перекупленности или из-за перепроданности. Ну, я думаю, это всем известно. То есть мы видим сильное движение, допустим, на повышение. И после него в любом случае должен быть откат. Ну, это... В принципе, сочетается с логикой движения цены. То есть, в любом случае, будет коррекция. Цена не может все время идти в одно направление. Итак, давайте здесь же рассмотрим еще одно подтверждение. Отскок от уровня поддержки длинным телом является также признаком силы рынка. Это то, что мы сейчас обсуждали. Но здесь у нас находился определенный уровень поддержки. Это 1.26. И мы видим, что цена длинным телом отскочила от данного уровня. Что может говорить о силе быков? Опять же, о том, что цену... Сильнее толкают на повышение Также наблюдаем повышение минимумов Что является также признаком движения вверх Тем самым всего одна свеча дала нам огромную огромную информацию по рынку Мы даже нашли пример, где одна свеча дала нам информацию на ближайшие три года Вот в чем плюс свечного графика Вот почему нужно изучать свечные графики Они дают больше всего информации по цене По движениям цены Итак, теперь давайте рассмотрим вторую свечу Она дает меньше информации Но тем не менее ее также можно использовать а, при анализе, поскольку она очень часто возникает. Эта свеча небольшая, неуверенная и называется волчок. У волчка есть небольшое тело и две тени сверху и снизу, примерно одинакового размера. Данная свеча является волчком. Не стоит путать с доджи. Доджи это у нас та свеча, где открытие и закрытие примерно равны. То есть это волчок, это доджи. Я сейчас называю свечи такими названиями, которыми их обычно называют. В своей же торговле я просто говорю, что это неуверенные свечи, которые могут мне кое-что рассказать. Итак, напоминаю информацию, что все свечи смотрятся в совокупности с предыдущими, в сравнении с предыдущими свечами на графике. Смотрите, здесь есть куча, куча волчков. Куча неуверенных свечей. Вот вы можете заметить огромное их скопление. Тем самым, если на графике образовался после какого-либо движения один волчок, то он ничего нам не скажет. Поскольку все остальные свечи похожи на данную свечу. Это обычное движение цены на этой валютной паре. Но если же было какое-либо уверенное движение, и после него образовался волчок, то он нам может сказать о чем. Смотрите. Вот у нас уверенное движение импульсное, и на конце этого движения... Образовался волчок. Всего один. Давайте представим, что этой картины нет. Мы видим только движение и волчок. О чем нам может сказать волчок? О развороте, во-первых, и о горизонтальном движении. То есть он как бы предупреждает о том, что цена остановилась. И готова либо к движению на понижение, либо к горизонтальному движению к коридору. И мы видим, что после данной свечи образовалось горизонтальное движение. Смотрите, листаем немножко левее. Видим кучу таких неуверенных свечей. Они нам ничего не говорят, поскольку... А все движения похожи между собой. Давайте вместе найдем, чтобы было более понятно, еще один пример. Прямо сейчас на графике. То есть данную свечную информацию мы рассматриваем только после какого-либо сильного движения. Он нам может говорить о затухании, о горизонтальном движении о коридоре, или же о развороте тренда. Смотрите, хорошая ситуация. Здесь образовался после уверенного движения вверх. Доджи. И после него сразу целых 3 волчка. После этих свечных формаций образовалось долгое горизонтальное движение. Если же мы хотим зайти на разворот, то нужно, чтобы после данных свечей образовалась уверенная свеча на понижение, свеча подтверждения. Только после этого мы можем рассматривать разворот тренда. Теперь давайте поговорим о додже. Додже это такая более уверенная, я бы сказал, свеча, которая повышает вероятность разворота. Если доджи возникает на заключительном этапе восходящей или нисходящей тенденции, то это повышает вероятность ее разворота. То есть уже можно в любом случае рассматривать разворот, но желательно подождать подтверждающей свечи. Поскольку мы видим, что здесь у нас разворота не произошло, произошло горизонтальное движение. То есть если мы планируем рассматривать разворот, то волчок это менее слабый сигнал, доджи это сильный сигнал для разворота. Они имеют примерно одинаковую функцию, но доджи, естественно, более полезнее. То есть в данном случае волчок, одна свеча, может нам говорить о газоциальном движении это раз или о развороте это два, О том, что рынок теряет свою силу и возможен переходный этап. Итак, смотрим еще один прекрасный пример. Был у нас тренд на повышение в течение 5 дней, после чего образовалось целых 3 доджи. Сам по себе сигнал в 3 доджи является очень сильным и уже можно после него, после данных свечных формации заходить на понижение. Если же вы хотите удостовериться, то вот пожалуйста, после них образовалась веща на понижение, после чего можно было бы рассматривать движение на понижение. Плюс ко всему, с доджи можно провернуть одну фишку в торговле. Если вы торгуете на форексе, вы решили здесь зайти на понижение в этом месте, то стоп лосс можно смело ставить за максимум доджи, с волчками это не срабатывает, только с доджи. Конечно же можно так сделать. В случае с волчками, но сигнал будет менее уверенный. Напоминаю, если же вы зашли на понижение в данном месте и поставили стоп-лосс за максимум доджи, потом цена у нас двигается на повышение, закрывается, закрывается выше максимума доджи, то это считается, что рынок восстановил свои силы и готов к дальнейшему рывку на повышение. Именно поэтому стоп-лосс ставится за максимум доджи. Итак, данная одна свеча говорит нам о том, что... А силы быков и медведей уравновешены, поскольку закрытие и открытие свечи произошло в одном месте примерно. Одна свеча повышает вероятность нашего разворота, и с помощью одной свечи можно определить уровень, где поставить топ лосс и Естественно, данный уровень. Вот наши три доджи, данный уровень, который образовался за этими тремя доджи, можно считать также сильным уровнем сопротивления. Здесь у нас был ложный пробой, здесь пробоя не было. То есть в будущем также можно было бы рассматривать движение от этого уровня. Вы можете сказать, что доджи у нас образовалось также и вот в этом месте. Здесь у нас был волчок и доджи. Не буду приближать. Поверьте мне на слово, если не видите, здесь один волчок и один доджи. Здесь также можно было бы провести уровень. И вот у нас хороший уровень, но не настолько уверенный, как уровень, где было 3 доджи. То есть все постигается в свечном графике в сравнении. Сравнивайте свечи друг с другом. Сравнивайте скопление свечных формаций. Сравнивайте идеальные условия. И так далее. Друзья, вот такое вот видео с мега полезной теорией. Обязательно поставьте это видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Я буду благодарен за любой комментарий в поддержку. Я стараюсь пускать видео как можно чаще, чтобы вы как можно чаще получали полезную информацию. Мой принцип такой, что лучше немного, по чуть-чуть, но каждый-каждый день совершенствоваться. Подписывайтесь также на телеграм-канал по трейдингу. Ссылочки будут в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.